Всем привет! С вами музыкальный магазин Glynky.ru И сегодня у нас прекрасные новости. Мы представим вам две новинки от компании Kurzweil. Это переносные цифровые пианино Kurzweil MPS 110 и MPS 120. Эти модели являются обновлением очень удачных инструментов MPS 10 и MPS 20. За счет тембров, взятых из профессиональных инструментов и более совершенных клавиатур, линейка пианино MPS находится на более высоком уровне, чем модели KA. Эти инструменты относятся к одной из самых популярных категорий пианино – это переносные модели среднего ценового диапазона. Секрет их популярности прост – компактность, качество звука и клавиатура – все это может удовлетворить потребности большинства музыкантов. Единственным различием между моделями MPS-110 и MPS-120 является клавиатура. На 110-м установлена фортепиано-механика LK-M400GH. На mps 120 установлена более совершенная деревянная клавиатура LK-M400W. Обе клавиатуры достаточно продвинуты и обеспечивают приятные реалистичные ощущения от игры. Они имеют по три сенсора и градуированную жесткость. Это значит, что клавиши в басовом регистре более тяжелые, чем в верхнем. Каждый инструмент выполнен в форм-факторе переносного пианино. Они могут использоваться как с прочной железной стойкой, так и с деревянной подставкой. На верхней панели расположены дисплей, механическая ручка регулировки громкости и сенсорные кнопки управления. Пипитр для нот, который идет в комплекте, состоит из двух частей. Одна часть прикручивается к корпусу, а сама подставка вставляется сверху в пазы. В качестве основного тембра рояля используются аналогичные сэмплы, что и в профессиональных рабочих станциях Курсвейл PC4. Всего в инструменте доступны два банка звуков. Первый содержит 24 качественных фирменных тембра. Второй содержит набор из 128 тембров из стандартного списка General MIDI. Это значит, что любой скачанный из интернета MIDI-файл будет корректно воспроизводиться на инструменте. Современный процессор инструмента обеспечивает полифонию 256 голосов. А наличие эффекта струнного резонанса очень сильно оживляет звучание. Также здесь присутствуют все необходимые функции метроном, игра дуэтом, разделение клавиатуры, возможность записи одного трека. За вывод звука отвечает акустическая система мощностью 24 Вт. А для бесшумной игры на передней панели инструмента предусмотрены два разъема для подключения наушников. Есть Bluetooth, с помощью которого можно передавать на пианино аудио данные со смартфона. А наличие USB-разъема поможет превратить инструмент в миди-клавиатуру или внешнюю аудиокарту. Курцвейл МПС-110 и МПС-120 – это интересные инструменты, которые могут подойти для большинства задач. Их можно рассматривать как пианино для обучения, домашнего музицирования или как инструмент для работы в студии или выступлений. Их прямыми конкурентами являются такие популярные модели, как Yamaha P-125, Roland FP-30 и Kawai s 110